Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Бесплатные игры». И сегодня в выпуске мы с вами посмотрим демку, демку инди-хоррора под названием «Антология ужаса». Вот, э, это пролог, демка это пролог, короче, э, пролог трех разных историй. Э, игра подразумевает три разные истории, вот, в которых мы будем принимать участие, когда, ну, когда выйдет уже полная версия. Вот, по... Uh, менюшки, вот здесь кадры из, видимо, из игры показаны. Типа такого <свеч> мини-трейлера. Вот. Вроде как <кх> неплохо. Uh, давайте начнем. Игра, правда, на английском, как всегда. Вот. Я думаю, надеюсь, что хотя бы в субтитры uh, разрабы зайдут, короче. Сделают субтитры, когда выйдет полная версия. Вот. Ну, давайте начнем. Посмотрим. Так, ну это, это, это у нас недоступное. Вот, э, специальное место называется у нас. Эпизод, который нам геймплей. Э, короче, это типа пролог э, полной версии трех эпизодов. Вот. Ну, примерно. Да, понятно. Примерно понятно. Окей, давайте посмотрим Что это такое Эх, Давно у нас не было инди-хорроров а, Ваше имя Нейтан Какой-то там Сэмюли Сэм, Сэм, Так, вы э, в специальное место приехали Типа по просьбе Мертвого брата Умершего брата Короче, это ваша история Окей It's a bit fucking scary, isn't it? Yeah, it's very scary indeed. We're riding in the middle of nowhere with your junk. Are you not afraid that a little girl will jump on the road, we will crash, and then you will wake up in some silent city or something? At least I won't have to listen to you. Oh, shut up! Is it here? Oh, it's not far behind this hill in front of us. You could have driven closer. The car could do it. Don't complain. A little walk didn't hurt anyone. It's not even cold. It's always warm here. It's weird for such a climate. Beautiful view. Beautiful indeed. This is the place our parents told us about. They camped in this valley. They would definitely like to come back here. If only they were alive. When I die, will you scatter my ashes here? I would like to be close to them. Sure, but aren't you too young to die? For fuck's sake, are you recording this? хотел yep. I wanted to commemorate the moment. Oh screw you. Yeah, Но you too, Ethan. <laughs> <laughs> But for real, this place is really important to me. Can you promise me you'll do it? I promise. Thanks. Okay. Let's go. Oh. Oh, oh. God. Драйв, даун, валю. Спуститесь. Куда ж ты? Смотри, как красиво, да? Неплохо. А что меня туда не пускают? Ух ты, у меня машина. На, на тачке, что ли? Короче, uh, я примерно так понял, типа... Uh, мы пообещали брату, что... Отвезем, короче, его прах куда-то там в какое-то место, короче, типа, которое э, очень, э, очень, очень, типа, значит сильно для их семьи. Музыка так громкая, аж уши режет. Окей. И были прибыли на место. Так, что там? Возьмите урну. Wack to car. Вы из машины, что ли? Урну какую-то взять. А это что-то делает. А, а что здесь, тачка, короче, сгоревшая? Так, ладно, смотри, здесь какие-то шалаши. Ладно, нам сказали, короче, взять урну из машины. Я так понимаю, это урна с прахом брата. Так. Э -э go, Итанс. Memorial Plug. Короче, куда-то надо положить прах Итана. у нас шалаш какой-то подвал погреб короче какой-то мемориал столбы здесь что-то хата какая-то недостроенная видимо какую-то дачу что ли строил или фиг его знает и не достроил там сюда что ли так Айден Сорен Шарлотта Сорен Это, я так понимаю, родители, да? Отец и мать Итан Сорен смотрите здесь вокруг так я вроде уже посмотрел тут шалаш тут шалаш там шалаш с погребом может в погреб либо нет либо в дом наверное скорее всего его прочекать откуда звук Доме что ли? <звязываем> Ой, ёпти, Nokia, <связываем> неубиваемый телефон, <связываем> лифт такой. Ю, э, э, выпустите, приехали? Йох, макарёк ухо what the fuck а, что-то я не понял что написано тачка это пти! да слезь ты Бегите к машине. Окей. Ох ты, ни хрена себе. Вооруженный опасен. Спаситесь, типа защититесь да тут чё, шутанчик что ли на-на, на-на чё, застали? Погода испортилась, как всегда Воу Воу А ч машина-то загорелась? Я говорил, воду заливай Говорил тебе, воду заливай Так типа на, э, Спаситесь Короче. А, рюкзак со мной, да? всего вдали вижу там какие-то эти... Или это деревья, или это столбы какие-то. Бежим туда. Вперёд погодка разыгралась, не на шуточку. Я бегу или я иду? О, ништяк. Вот и переждем. В неизвестные подвалы, бляха, очень опасно спускаться. Конечно. Батарейка села. А ч нок, а чё, ноки это не взял? А... Укрыться типа от Шторма в убежище, так окей, крубы, кошка, ты крест. Замок, окей, так ничуть что-то не юзается, не понял. Крррр, нормуль захрапел. Бежищи, не зашили рот, ты прикинь, зашили рот, сбежать, короче, идем отсюда нахер. А я не понял, тут был вход в убежище, э? What the fuck? Без Ладно. за... Вот так. что? окей типа найти чем сломать у тебя есть пистолет э. слышь ты дурак у тебя пистолет есть взял да отстрелил замок э. и в двери тоже можно было замок отстрелить и выйти в смысле найти чем сломать Нашел. Долго искать не пришлось. Ну, конечно, я говорю, у него пистолет. Или патроны кончились, что ли, всего два патрона было, которые я выстрелил в эту в машину, что ли, или что? в смысле, здесь закрыто. Найти ключ. Какой нахер ключ? У тебя есть пистолет. Взял отстрелил замок. Еще раз тебе говорю. И что? Совсем? О, лампочка сгорелась. Вот и ключ. Откуда ты здесь появился? Найти типа выход. Ну, пойдем. Искать выход. Ой, что-то мне подсказывает, что это не выход нихера. С ручкой а здесь и двери то нет Под... что подкоп сделать это что это где тихо тихо и что то есть и э, выпусти но что так громко-то. В голове себе подстучи. В смысле? Веревка или да что-то? короче баллон с газом поставил отбежал в угол куда-нибудь выстрелил бахнула и все ты на свободе бляха погода это Стрендер, типа, туда, что-ли? К этому? К страннику? к незнакомцу. Ух ты. А, чем переписываться будем, что Кто то Кто ты? Кто ты? ты прикол я хочу здесь приседает и что там помоги мне типа как долго ты здесь что Возьми ты. Помоги мне, пожалуйста. Что-то я ни не понимаю, что он там пишет. Или что это за место, он спрашивает. Или как долго здесь находится. А, типа, как ты сюда попал? Меня похитили. Типа, вот как долго ты здесь. Типа, кто похитил? Что-то как... такое, наверное. Я не помню это злые люди как выбраться отсюда я знаю я может и не так там что-то перевожу не знаю. а ты Или и, и, и ты и ты Скажи мне, про себя что ли расскажи или что? Стрельба, короче, сломалась машина моя. Типа я попал в эту убежище Они не любят шум. что -то ты спишь, и... короче -то я не, не понимаю, чем он вот пишет. Так. Я не помню, что про время давно, ты мне поможешь? не пишет ничего что там what the fuck what the fuck? и э, мужчина что-то там кто-то ждал он ждал что ли вот и, короче, конец пролога. Это типа фрагменты из трех историй. Вот. Которые будут в финальной версии. Окей, друзья, вот такая демка, вот такой пролог. Ничего не понятно. Вот, но очень интересно. Ну, не знаю. Вроде как-то, вроде как бы, атмосферно. Посмотрим с вами. Ну, подождем, когда выйдет игра, посмотрим, что она там будет из себя представлять. Возможно, может, пройдем. Вот. Что там? три истории. Я не думаю, что они там будут. Длинные. Хотя, смотрите, показано И стрельба, и вся такая дичь. Вот. Кому понравилось, ставьте лайки. подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на instagram комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.